тайн, а эти тайны раскрываем мы. Меня зовут Тайна НЛО и сегодня я вам покажу то, что вы, наверное, хотите знать. Но посмотрите внимательно и досмотрите этот необычный сюжет. Этот необычный видеосюжет был сделан в 1987 году. Необычный объект НЛО прибыл на Землю. Люди думали, будет контакт с инопланетными существами. Но пошло вообще не так, как планировали военные. Необычный объект выстрелил необычным оружием по городу. Два квартала просто снесло со всей, можно сказать, силой. Но это никто не опубликовал. Посмотрите необычный видеокадр, как объект НЛО начинает первое вторжение на Землю. Никто вам такого не покажет, да и не расскажет. Говорят, множество жертв было, но найти людей было невозможно. Они просто исчезли из-за такой необычной оружия. Но это оружие не только у этой расы инопланетной есть, но и у людей. Необычный яркий шар, спускаясь вниз, начинает краснеть. Не долетая до своих, можно сказать, небоскребов, объект НЛО взрывает этот шар. Что такое зеленый НЛО и почему люди его часто видят? Он бывает в основном в горах, в лесах, но еще в таких местах, где людей очень мало. Этот необычный объект был сделан множество туристами. Но вы не поймете его предназначение. Он охраняет зеленую часть нашей планеты. Вам будет очень странно это слышать. Но он спасал планету от пожаров. В Тайге, в Сибири, в Калифорнии и даже в Бразилии. Их очень много, но они очень опасны. Суть в том, что объект НЛО, он вроде дружелюбный, но на самом деле он скрывает огромную угрозу. Множество очевидцев, которые пытались наладить контакт с инопланетным существом, а именно, поджечь костер или поджечь лес фатально все происходило этот объект НЛО просто их уничтожал суть в том что это дрон земли да да это искусственный можно сказать прогресс который НЛО может создал и контролирует планетой земля но такие очень необычные объекты находили еще в ледниках. Но что они там забыли? Может, город, который находится в Северном полюсе, есть необычная раса существ? Объяснить очень тяжело, потому что этот необычный НЛО пока контролирует. НЛО и ее угрозы. Множество очевидцев, наверное, видели, когда летали на самолете, что-то необычное. Но что-то необычное скрывается и в облаках. По многим причинам люди объяснить ту или иную, можно сказать, божественную силу не могут. Они считают, что они на Земле цари и боги. Но они ошибаются. Мы просто пешки в огромной, можно сказать, игре. Необычный объект, который вы видите, очень светился ярким светом и издавал необычные электроволны. Но когда пилот ближе стал подлетать, этот объект усилился в раз -то. Говорят, что он взорвался, но на самом деле объяснить никто не может. Это необычное видео достигло множество аполексических систем планет что на самом деле это означает это означает то что планета может в любое время взорваться исходя всей ситуации энергия нашей планеты зашкаливает в тысячу раз мы наблюдаем за цунами, мы наблюдаем за землетрясением, мы наблюдаем за вулканы, в которые выходит лава. И это по вине той или иной расы инопланетной, которая будоражит Землю. Но то, что вы знаете, скрывается из-за людей. Не так давно было опубликовано в Нью-Йорк Таймс необычный видеосюжет. Пять ракет должны были поразить необычный объект. Вы наблюдаете за необычным видеосюжетом, как несколько ракет таранят этот объект. Вы не поверите, на этом объекту ничего не было. На нем стоит необычное защитное поле, и все пять ракет просто протаранили и исчезли. Этот объект потом начал издавать необычные электроволны. Множество техники, которая находилась неподалеку, просто-напросто перестала работать. Никогда не нападайте на тех, кого вы не знаете. А если знаете, то подумайте сто раз. Такое заявление сделал в НАСА заведующей научной компанией. Если вы хотите получить силу, то не надо стремиться к войне. Почему множество необычных НЛО находят на Луне? Множество тайн, которые скрывает Луна, а именно что эта необычная планета, функционировала тысячу лет назад говорят что древние люди видели гибель этой планеты а именно яркий свет и резко темная планета что это значит задумайтесь а может это тот мир который мы может и уничтожили очень давным давно